Размер вашей будущей пенсии зависит от трех основных факторов. Это страховой стаж, размер официальной заработной платы, возраст вашего выхода на пенсию. Чем позже вы решите отказаться от трудовой деятельности, тем выше будет ваша пенсия. Подробнее на pfr.gov.ru